Давайте посмотрим сейчас, как нужно выполнить 21-е задание ЕГЭ, в котором вам будут даны несколько предложений, и вам нужно выбрать 2 или 3 из них, в котором знак препинания ставится по одному и тому же правилу пунктуации. Вам нужно будет записать номера этих предложений. Итак, перед вами 8 предложений. Вы можете остановить, если нужно, видео для того, чтобы внимательно изучить их. И сейчас мы посмотрим эти предложения по одному. Наша задача – увидеть только предложение с тире. Вот обратите внимание, что предложений много, но вам нужно выбрать только предложение с тире. И, конечно, чтобы тире ставилось по одному и тому же правилу. Вот мы видим уже тире в первом предложении. Посмотрите, есть тире в седьмом предложении. Нам нужно посмотреть все предложения, в которых поставлено тире, и сравнить их. В первом предложении, которое нам было дано, Суздаль – один из красивейших городов кольца, Золотого кольца, тире ставится между подлежащим и сказуемым, выраженным, выраженным не существительным и числительным в именительном падеже. Суздаль – подлежащая один из городов, сказуемое и между ними поставлены тире. Следующее предложение, которое открывается сейчас нам, монастыри и храмы, старинные деревянные каменные дома, просто живописные места, тире, достопримечательности создали, их много, несмотря на их небольшие размеры. В данном случае в предложении у нас опять несколько однородных подлежащих, они выделены. И слово «достопримечательности» является сказуемым, которое в данном случае выражено существительным в именительном падеже. Монастыри храмы, дома, места – это что? Это достопримечательности Суздаля. Вот здесь заодно выделены и слова «старинные деревянные каменные». Это не совсем точно. Мы берем только имена существительные, да, монастыри, храмы, дома, места. Это что такое? Это достопримечательность. Все существительные в именительном падеже между ними сире. Третье предложение, которое нам дано, в сусде кажется переносится в прошлое. Нет сире, поэтому мы спокойно пройдем мимо. Ну для общих сведений я объясню, что здесь слово кажется. Это водное слово. И оно выделяется запятыми, поскольку стоит в середине предложения. Сейчас появится следующее предложение. А пока оно еще не появилось, обратите внимание на то, что вводное слово может стоять как в начале сложного или простого предложения, в середине или в конце, и обязательно выделяется запятыми. Следующее предложение, четвертое предложение по счету. Суздальский Кремль – самая древняя часть города. В данном предложении подлежащим будет слово Кремль. Кремль – это что такое? Это часть города? Подлежащие и сказуемые вновь выражены именами существительными в именитном падеже. В данном случае это слова «кремль» и «часть». Они стоят в именитном падеже. А я выделила сказуемую часть города как неделимое такое целое, потому что слово «часть» оно не совсем понятно, нам дает лексическое значение сказуемого. Поэтому я выделила оба слова здесь. Часть города. Но в данном случае для нас... Важно, что есть слово «часть», которое стоит в именительном падеже. Создальский Кремль – самая древняя часть города. Получается, мы уже нашли с вами три предложения в данном задании, где подлежащее и сказуемое выражены, э, похожее, и где тире ставится именно между подлежащим и сказуемым. Что же дальше? А дальше пятое и шестое предложение, в которых тиры отсутствует. Когда-то здесь находилось укрепление поселе... укрепленное поселение Мирян, а при Владимире Мономахе Кремль был обнесен мощным земляным валом, сорвом и деревянными укреплениями. Валы ров сохранились до наших дней, по валу протоптана тропинка, с высоты открываются красивые виды на окрестности. Пятое предложение у нас сложное, с противительным союзом А. И шестое предложение также является сложным, бессоюзным сложным предложением. Вторая часть осложнена, тропинка по валу, валы, в данном случае здесь три даже основы. В шестом бессоюзное сложное предложение, у нас здесь три основы. Вал ров сохранились, протоптана тропинка, и виды открываются. Здесь бессоюзное сложное предложение. Запятые ставятся между частями, между которыми можно подставить союз «и». Далее седьмое предложение очень интересное для нас, потому что оно стирает сердце Суздальского Кремля. Архиерейский двор с собором Рождества Богородицы и соборной колокольни было воздвигнуто на протяжении пяти столетий с 13 по 17 века. Распространенное приложение в данном случае «Архиерейский двор с собором Рождества Богородицы и соборной колокольней» стоит после определяемого слова «Сердце Кремля». В данном случае слово «Сердце». Является здесь определяемым сердце какое? Архиерейский двор с собором Рождества Богородицы и соборный колокольни. Обратите внимание, что распространенное предложение может, как и в данном предложении, которое перед вами, выделяться двумя тире, если оно стоит в середине предложения. Это предложение не будет ответом на наше задание, понятно, по каким причинам мы пока не обнаружили ему пары никакой, да, а нам надо, чтобы было не менее двух предложений, одно предложение нас не устроит. И восьмом предложении мы тоже не видим здесь никакого тире ансамбль, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, Белокаменные памятники Владимира и Суздаля, Суздальский Кремль и Богородица Рождественский Собой. Здесь есть только дефис Богородицы Рождественский. Да? Дефис – это не тире. Дефис ставится между словами, а тире ставится между членами предложения. Обратите внимание на это существенное отличие. Таким образом, ответом у нас будет… Давайте посмотрим, какие цифры мы должны были выбрать с вами. Ответы 1, 2, 4 – это тире между подлежащим и сказуемым в Мы выбрали данные ответы. Надо сказать, что ответ у нас 2 – это тире между подлежащим и сказуемым, которые выражены числительным и существительным. Но я думаю, что в данном случае это не так важно. Главное, что правило одни. Тире между подлежащим и сказуемым. Поэтому мы выбрали три ответа. Один, два, четыре. На этом мы завершили наш разбор. Всего доброго!